здравствуйте мои дорогие хочу с вами поделиться замечательной маской из крахмала вместо ботокса подробное описание этой масочки я выложу под видео Маска с картофельным крахмалом является отличным средством для питания и разглаживания и восстановления кожи. Это одно из немногих косметических средств, результат от применения которого можно заметить после первой же процедуры. Вернется здоровый цвет кожи, сузятся поры, кожа обретет нежность бархата. Крахмал является отличным средством для профилактики старения и преждевременных морщин. В разогретое молоко до 35-40 градусов я добавила туда крахмал. Не дождалась закипания, убрала с огня. Затем я добавлю сюда чайную ложку оливкового масла. И одну щепотку соли. Можно пол чайной ложки соли. Затем все тщательно перемешиваю. Наношу на заранее очищенную кожу лица и жду 20 минут. Затем такими движениями я убираю лишние кусочки маски. И когда их вот такими вот движениями, она хорошо прилипает. Эффект замечательный получается. Когда уже остается совсем мало, я, я мазываю тонким слоем, намазываю наличие. И затем жду минуты три. Оно должно покрыться такой тонкой-тонкой пленочкой, вы почувствуете. Затем я... Смываю и наслаждаюсь результатом. Я редко делаю какие-либо маски, но эта маска мне подходит больше всего. Она увлажняет, питает кожу. Кому понравился этот рецепт маски, ставим лайки, подписывайтесь ко мне на канал. Всем пока!